Какая, друзья, красота. Вот этот вот храм. Там вдалеке храм Николая Чудотворца. Города Дмитров, Дмитровский район, поселок Рогачево. Да? Тут видите сами. Друзья, вот такой вот здесь трактор стоит. Да, такой вот крутой трактор. Друзья, вот такой вот шар воздушный. Идет на посадку. Смотрите, какая красота.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 Станислав Александрович, чем чаще, тем лучше. Вот это Станислав Александрович, друзья. А кстати, тоже я Евгений Александрович. Ой, кошечка. Домашняя, воспитанная на молоке. Сметань. А у меня что-то чешется, блин, в области паха ниже. Маска же кусает она, вот. И она, и она же, она.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 понять, что русская наша природа. Это просто кайф. О, О. О. О прям. Друзья, я спускаюсь по ступенькам. Видите, да, какие ступеньки? Э, крутые.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 Друзья, друзья, надеюсь, что желание, которое я загадал, а я загадал, не одно желание, сбудется. Что за футболочка? Наш лес, посади свое дерево. Что можно здесь снимать? И о чем тут можно говорить? Несет вообще никуда. И я вообще не понимаю это. Что тут можно снимать? Смотрите, люди, какая вокруг красота. Сколько прекрасного вокруг. Те же блоги.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 это первое, а вон, там второе. Это раз шар в форме сердца. И, и, и два. Уже вот сердечко такое летает. Раз и два. И по центру белый. С красным. Друзья, вот шар идет на взлет. Я немножко, блядь, запыхался бежать. Я думаю, по моему дыханию вы слышите, как я бежал, чтобы это для вас поснимать. Но немного не успел, он уже оторвался так прилично от земли. Поэтому извиняюсь за мат, если где-то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 Оказалось, что там водопад. Очень живописное место. А пока что мы вот ищем. Идем вот по такой дороге. Неровный. Я уже запыхался на отслышном, по моему, дыхании. Я уже вздыхаюсь, уже жарко. Но сегодня солнце не так печет. Такая вот картошка тут растет. Мы вышли куда-то в поле. Здесь три совхоза, или четыре, внизу. а с этим четыре будет, то есть или три, а, вот это вот дома напротив стоят, нам нужно было на ту сторону переходить, такая вот дорога неровная, а мы пошли здесь, по этой стороне. А. Так, вот все заросло.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 маленькая идем идем не знаем куда не видим куда человек уже разумся босиком идет а я в кедах идут кедах и ноги у меня уже засыпается песок длина Фу, прям мне в кед друзья друзья я вот человека уговариваю посниматься он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 А, друзья, как сейчас видно, да, у меня белая борода, небритый, да, вообще такой, ну, как а, салфи палка, кстати, а, как этот, как а, правильно сказать, джигит, вот, я, джигит, а, небритый, и у меня белая борода, вот, не выспавшиеся а глаза, да, и, друзья, вот я считаю то, что а, у меня год назад была белая борода, да, а завтра лысина появится да я сейчас могу уже посмотреть с нормальным там с нормальным протессоном да друзья послезавтра там у меня последний зубик выпадет да что там у нас гребаный насос мы здесь не пройдем не пройдем подожди подожди я посмотрю тоже народ такая вот здесь местность субтропическая или тропическая видите главное мне не полететь не с телефоном тогда съемка прекратится и вам нечего будет смотреть друзья вернее ни о чем даже скажем так не то что нечего видите да Есть такое вот болото короче друзья как-то мне отсюда его надо выбраться вот так вот. Друзья, вот мы ищем водопад вот здесь короче такая вот местность мы дорогу искали чтобы дорогу пере короче переплыть как-то это озеро пешком желательно переплыть но у нас не получается никак видите это все картофель все картошка картошки такое вот небо красивое да голубое-голубое облака такие белоснежные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 И там можно отдыхать, жать шелки, стоят столики. Очень, короче, необычно. Но я хотел для вас это место поснимать необычное, да, пока мы идем, друзья. Но что-то я, вернее, мы с Астасом. Но что-то мы с Астасом пока не можем найти, да, это место. Станислав Александрович, чем чаще, тем лучше. Вот, это Станислав Александрович, друзья. И, кстати, тоже я Евгений Александрович. Это Станислав Александрович. Сним... Купчик будешь, купчик?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 Угу, друзья станислав чтобы, босиком чтобы э, плохая энергетика уходила в землю ты наслаждался созданием нашего создателя становишься ближе к Богу тем самым будешь я ну давай давай попробуй моего чудо напитка Надеюсь, он не отравленный. Прости нас, господи! Я дойду нормально обратно. Да, друзья. Вот, так возьму, пока ты палку не стал брать. Чок довольно-таки вкусный. Надеюсь, туда Станислав Копелина не добавил. Думал, чок неплохой, поэтому. Хотя вроде смотришь, смотришь чак. Тихий спокойно, маньяком оказывается. Надеюсь, он не маньяк, не... но Шири. Он про себя, да Вот, друзья. Прям как рокер так выглядишь. А ты в принципе есть же рокер, да? Да, ну правда, мотоцикла нет Казак без коня, короче. Друзья. Ну, казак, друзья, давайте. Э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 А для YouTube это распространенная, так сказать так, вещь, когда ты просишь а, донат И люди тебе помогают, чтобы интереснее было смотреть канал Поэтому давайте кто что может, может быть даже А может у кого-то есть мотоцикл, он ненужный стоит в гараже И он, вот Станиславу, его в дарах как бы а Ты, кстати, в технике же да хорошо разбираешься И он приведет его в порядок и будет человек ездить Если у вас есть такая возможность, вы можете в принципе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 а у меня есть. Нету планов. есть пару планов, да, прийти к водопаду и поснимать водопад Двигаем дальше да. У кого-то вырвали клок волос Где? Нифига себе, тут оборотень что ли? Смотрите, друзья Своя А может телку шевелили? Телку шевелили? Заволился? но ну, может быть, может быть Вырвали крок ловоз У Ага Какая-нибудь эта история есть у тебя сейчас интересная Для наших а, друзей, подписчиков а, Просто мимо проходящих а, Мимо проходящие люди Это мое любимое выражение, друзья а, Может, а, какой нибудь историю с людьми поделиться? В общем, я вспомнил про Машку Реда ну, вот сейчас машка кусает. Если я тебя просил, блин. Человек не хочет, чтобы его ноги снимали, ну. Зачем мне об этом <смех> Женя блядь. Жека, Жека. Джокер, блин Давай, рассказывай. Короче, что получается? Заехали в дремучий лес. он. Это, наверное, тоже где-то в августе было. Жарко.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 Кусает со всех сторон Я в общем не знаю, что делать Бегу в машину И это Беру одеколон А у меня что-то чешется, блин В области паха ниже А я, ну, в джинсах такой. Это, Джинсы широкие такие Сам в траве иду, как бы, получается и у меня внутри что-то в брюк что-то чашатся, мо -я. я думаю что-то не то, что-то не ладно. Взял одеколу, снимаю этот ремень, открываю и я в шоке. Я увидел там прям рой маски у меня внутри и все напали на мои яйца в общем.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 Мама дорогая! Друзья, это довольно-таки неприятные ощущения, наверное, были, да? Блин, ну я не могу, у меня столько красноречий, ну слов нету. Не хватит, да? Не хватит, как это передать вообще, реально. Тут это со мной, кто был там, блядь. Мужички такие, блядь. Что случилось, блядь? Ч ⁇ орешил, понял? Ну я им объясняю, они там ржут, они-то упакованные там все, сетки одели там, завязались короче Ну они-то знают, а я-то еще не в курсе там этих дел даже, угу. такое бывает с, с мошкой-то Вот такая вот, друзья, история у Станислава Вот, друзья мои, вот эта красота местная Ну по местным меркам мне, мне нравится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 да вроде бы нет. Мостик и вот озеро. Такой вот, друзья, открывается вид на озеро. Такой вот, друзья, водопад, на мой взгляд, очень красивый. Очень необычный. И вот куда-то идет а, туннель, труба.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 Вернее, он уже есть в этом моем видеоролике, на других тоже, кстати. Ну вот так вот умоюсь. Кепку-то хоть снимай. Да, прям в кепке. Можешь нырнешь? Нет. Прям в кепке. Горять не буду. Ну, очень ну, очень да. пиздата то водичка, извиняюсь за слонгийский. Очень водичка холодная, у меня лицо уже все горит, уже жарко, душно. Вот, но вода, и пить, наверное, нельзя, Да. А пить мы не будем рисковать и пить, хотя попробуй я плавать и нырять. Я, наверное, сейчас подниму штаны, потому что я уже потом разуюсь, потому что мне уже, друзья, жарко так ходить. Вот, а может даже сегодня я для вас искупаюсь. Стас меня поснимает. Это сегодня он мой оператор, а я его, мы снимаем друг друга.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 стас вы можете найти под видео в описании также если вы это увидели видео у стаса то меня вы тоже в принципе можете найти я думаю этот паразит обязательно там ссылочку на меня оставит на своем канале если не оставит то О! сам дурак я свободен словно птица в небесах я свободен я забыл что значит страх я свободен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 ну, это уже за кадром, наверное. Чай будешь? Я? Ну да, попью, я, подожди. Я, пока я оператор, у нас видеоператор, друзья, я снимаю человека. Кстати, смотри, здесь, да, не, не пахает это mm. недвижимость. Я хотел вот как раз тебе сказать. Вот это мне домик нравится. Он хотя бы такой, ну, как сказать, беденький сарай, блин. Но на него так смотришь, такой.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 Не, я за здоровый образ жизни, потому что я сейчас не пью. Так, махита -то тоже бывает без алкоголя. Ну вот. Я в этом, конечно, не разбираюсь. Махицы там все Я знаю, что такое самогон. Наш ну... русский самогон. Ну-ка расскажи подписчикам, что такое самогон. Ч ⁇ рассказать? Как его варить, что ли, самогон?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 скажем так такой вот удачный поселок друзья ну и вот еще разок давайте посмотрим вот такой вот трактор смотрите какой к морду у него такой вот друзья трактор как пойдем то как пойдем веди нас сусанин веди нас герой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 В прямом смысле это условно. я слова. уж плечи, кстати, обгорели. Да, но ну, это здорово. Я значит чего да. не чего Здесь мы не выйдем это точно. Да. Нам надо дальше. Вон, друзья. Дальше у меня день не прошел. Так просто. Уже свернул. А вон Хочу пить вообще мне прям Ай. у Меня прям горло жмет. Друзья. Давай я Молодец. Самое главное, чтобы что-то другое не жало. Ну, вот от... Давай нажимай, ты чудо, ты не мужик, что ли, сильнее давай, давай, же, я верю в тебя. Что ты сможешь? Можешь. Во, блин, молодец, блин, справляешься. А, Друзья, жарко. Ева, Вода, блин. Можешь далеко? Водичка. Ага. Друзья, такая вот колоночка, вода. А... с ногами, да? Б. Прям с ногами меня водить рост. не очень легко. Друзья, вот такая вот холодненькая водичка. Я хоть умуюсь, попью.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 Домашняя, воспитанная на молоке в да, скажи, да, я такая. Давай, я тоже тебя поглажу, пушистый друг. Кс -кс -кс. Иди сюда, ой, тут какая нежная кошка, прям вообще ласковая, ласковая. Смотрите, друзья, как она ласкается. О. Такая вот встречает нас, видите, как хорошо. Я тоже тебя поглажу. Иди. Ой, ты, ой. она даже облизывает руки, присоски, присоски. кошка. Не весна походу. Это кошка, да, это кошка. Пошли. Это кошка, друзья. И как можно не любить после этого животных?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 Все. давай друзья вот такая вот здесь даже есть избушка на курив ножка уже старая такая а, и дорога вниз а, к водопаду слышите наверное да шумит вода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 что-то похожее на пещеру, друзья. Ну и такой вот райский азис, вернее, он чуть дальше водопад этот, друзья. Водопад. Пойдемте быстрее, быстрее не терпится посмотреть, что же это за такой, друзья. Водопад. Смотрите, какая красота. У -у -у. Друзья, смотрите, как здесь красиво, прекрасно, не знаю, божественно. Так еще. Здесь такой вот холодок, прохлада такая, а, хотел сказать, а, мятная прохлада, нет прохлада, как в теньке, когда от жары прячется такая вот, друзья, прохлада. и какой водопад. Главное, не славится туда, вниз. Такой вот, друзья, водопад. Да? Так красиво, а, такие славочки. Вот такая красота, друзья. Посмотрите, так здесь прекрасно, скажем так. Слышите, друзья? Да, как стекает а, вода она журчит. Вот такие вот здесь лавочки, столик, мангал даже есть. Можно пожарить шашлыки, приготовить на углях мяско. Вот такие вот угля уже лежат, видимо, заготовленные. Вот он, Стас пришел. Ты, в ты где был, кстати? вот такой кадр, блин, был.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 здесь в принципе есть все условия для отдыха Показал? водопад Да. самодельный водопад кстати. друзья про водопад тут конечно сказано слишком это просто самодельная дамба но все равно молодец тот кто это сделал есть у него руки и фантазия пойдем покажешь людям вот. ты босиком я просто в кедах. вот вот что тут может пройти. Вот, друзья. Ход бесплатный пока что. Смотрите, какая красота. И, кстати, вот камни здесь, а, столик и такие лавочки. А, Довольно-таки очень интересно. Очень интересно. Полота холодная. Холодная, да? Да. И я денежку нашел Покажи Сейчас подожди, держи, держи, держи, держи Я сфокусирую Вот, друзья, видите Один рубль Ну что, заберем? Ну, удачи, что ли? А, кинь, кинь, загадай желание Наверное, люди кидали, загадали желание А Спиной, знаешь, да, надо спиной повернуться К водопаду, по-моему, всю сторону Куда-то лицом повернулся, или нет? Или наоборот Про себя загадай желание утопил монетку да? загадал желание но какое друзья какое желание мы вам не скажем потому что тогда оно не сбудется я сейчас кстати тоже у меня есть монетки я кину и загадаю даже здесь кто-то живет что ли здесь? кто-то забыл а что за футболка друзья и принесли не думайте она а натуре вот висит мы только увидели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 Подожди, я загадываю желание. Избивай меня. Все, друзья, я туда. Давай еще разжать, действительно. Все. Надеюсь, мое желание, что я загадал, оно не одно.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 Давай я подальше какая-то... Кеты, блин, кеты намочил, я... Да выкинь их вообще. Выкинь их, водопад. Друзья, вот это природа. Выглядишь как Марио, блин. Так. Такая вот вода. Давай попрыгай, Марио. Я... Я как супермарио, Марио, да, так стыдно. Друзья, такая здесь вода. Я даже не знаю, я бы нырял, там не очень глубоко. Я просто все ноги, наверное, поломаю, да, от бы. Но вода очень прикольная. Я советую вам всем туда приехать, пожарить мясо. И, естественно, главное, ноги не замочить, друзья. под ноги это здоровье. Друзья, у меня а что залезть сюда? Ну да. Люди, посмотрите. Не пойдут. Ну так, друзья, тут охуенно. Вода прохладная, можно даже купаться. Но. Но вода холодная, друзья.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 Друзья, друзья, пойду я наверх По лесу вернее Барю, блядь Прыгай давай, барю, блядь Все это делаю я ради вас, друзья Все это делаю я ради вас Вода холодная Ноги я <coughs> У меня сука горло болят Болит Вода ледяная, друзья я вот когда лазил, все ноги намочил И вот уже мне в принципе не жалко сделать вот так Потому что ноги все равно уже мокрые Вода холодная а, Я в Сомике плаваю там, да? Там, там Короче, друзья, я уже замерз Уже пора выдвигаться Давайте Ужимать мои кеды. Такая вот вода Давайте помоем Помоем кеды.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 а может, босиком даже друзья, пойду. Не знаю, если мне будут ноги а, натирать обувь, поскольку у меня резиновые моски видите, да? Вот, кстати, у меня конверсат, друзья, а, фирма Конверс, Правда, уже заплатками именно подошву, но все равно. А, я обожаю фирму Конверс, вот. И без голоса, как тоже прикольная, тоже фирменная. Поэтому, как бы, наверное, пора уже выдвигаться в общежитии. В принципе, мы для вас с фасадом все поснимали. Вот, и...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 Бля, как бы не наеднулся, бля. Скользко, да? Это просто... это просто кайф. О, дитяко прям.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 Да? Думаешь так? Подожди. А здесь что? А здесь дорога, поле. О, так мы двойной путь с тобой сделали, да? А? Да друзья видите как мы вышли туда так мы вот отсюда-то и ходили да точно мы отсюда-то и пошли сюда поэтому друзья ну, вон до того столба ходили ага дальше даже видишь даже дальше когда не знаешь где находится вот таким блуждаешь а оно-то было вот оно ну да, друзья, думаю, вы запом... запомнили, э, как сюда дойти, прийти. Э... Вот дом, красный дом, ориентир. Ага. Поэтому, э, думаю, вы тоже э, приедете в это место, как и, мы, как и мы его найдете. Что, обратно на вахту, да? Пойдем в общежитие. Ну, Но... Вот, поэтому <свят> я говорю Сейчас вот обратно мы драх да? Драхта, тебе драхта Сейчас мы обратно, да, с тобой в общежитие, наверное, драх да? -то, да, уже ладить. никакие дела делать не будем Фактически. Поэтому я и говорю Мужик, снимай, снимай Я вот тоже снимаю, понимаешь YouTube это бешеные бабки, чувак Вот да. Бро, я не знаю Друган <свят> Потому что я вот пацанам говорю тоже с нами вагончики, друзья Живут, говорю, снимайте Они, о чем мы будем снимать?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 можно снимать столько всего, столько в этой жизни прекрасного творится, да, еще раз повторюсь. И просто снимай, что происходит вокруг, и просто ассистирую, или как это, как дирижер вот палочкой махает. Просто помогая вещам а, происходить, происходить в кадре своим чередом. Да, просто украшая этот кадр. Друзья, видите, с меня даже толстовка спадает штанами. Просто просто помогай. А,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 несет вообще никуда и я вообще не понимаю это блин, что тут можно снимать ну поля про эти рус ну природу блин. это красиво я не знаю что ты там вообще блядь, ну конечно да, ты причепорить умеешь конечно да о вот это сними Орел Ох, красавица Видно, нет? Да а, ну, Очень блин. далеко Символ свободы Это символ свободы Это Знак байкера Знак рокера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 и для здоровья полезно. Надо путешествовать в общем Чем больше, тем лучше. А ч ты, блин, языком там, блин, трещать, блин Ни о чем вообще. Ни о чем. Надо делать что-то, Что-то надо реально снимать. Что-то интересное. Что болтать-то? Ч болтать? Надо делать, делать, как бы. Движуха, движуха, короче, там не сидела, си си си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 Просто люди говорят, что за рубеж, за рубеж да, В России да, намного да. больше всяких мест красивых, чем за рубежом, например И Россия вся не изучена до конца Согласен, Поэтому... да. Вот это да Вы Вы в других странах можно. очень здорово, наверное ну, да, но у Просто себя Просто хотя бы съездить, я вот хочу в Индию съездить У себя дома лучше, мне кажется Джек. Везде хорошо, а дома лучше, да Я Я хочу в Индию съездить Посмотри, забыл. ну она вообще духовно развитая такая страна, хотя она считается бедной страной А ты бы, сам на индуса матери... похож на... <смех> По материальным меркам как бы, да? Но она очень богатая духовно, понимаешь? Духовная страна Ты сам как индус вон идешь? Где-то В каком месте? У меня точки <смех> же нет на лбу Что ты взял вообще, как я похож на индус? Ты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 Веселый, можешь собирать? Сейчас. Как Очень веселые, не знаю, на твой смотри не.